Вот она, вот она, вот, вот, ребята, прям на глазах садила. Вот Тешно это красота, вот, да. вот это мамка. Ребята, это было что-то на глазах, прям Анток. Это нечто. А -а -а -а. Я не могу. Вот, вот это вот ходила. Вот это у тебя ходило! у да, вот. меня клюнуло. Клево всем, друзья. Сегодня я за спиннингом, джеркбейтами на одном из коммерческих водоемов, который только открылся в Краснодаре. Небольшой водоем, как говорят, с большим количеством хищников. Пришли попробовать, что такое что за водоем, если в нем щука. Скажу так, у меня уже был один выход, два удара, и Антон на крупный силикон поймал одну кружечку. Так что, ребята, поехали! Ну, зачем она не засекает? И сильно крупная не сечется. так классно. На паузе а делай. А много, много, да. Ты когда-нибудь ловил щуку на щуку, Антошкин. Есть у меня дайвер один. От Салма. Где он? Такие вот у нас приманочки, ребятки. Сейчас, давай, Антош, тут сейчас покидаю. Зато нам кидать будет некомфортно, тоже. Нам кидать некомфортно, мы еще... Я без очков... Так, это плавающая у нас модель. Опять. Мелкие, не снимаются, не снимаются. Да, ну мелкие так и делают, и сильно режут резину. Сейчас опять шла, шла снизу и не взяла. Вот еще вода прозрачная. Я давно не видел в нас прозрачную воду. Когда-то как в лиманах, да, Антошечка. Мимо. Ударила, завернула, не взяла. А вон еще шла. Ай-яй-яй-яй. Так, а ну-ка попробуем знаменитого бастер Джерка. У меня есть вот такой натуралочка. Прозрачная в воде может сработать. Ну да, да? Это несколько лет. Людям надо деньги зарабатывать. Да и то уже великолепно. Вот такая приманочка. Поставлю. Бастер джерк. Весь побитый, рабочий. Натуралочка. Прозрачная вода может сработать. Хотя солнышко, конечно, лучше бы... И сразу, сразу! На первом ударе! Бастер джерк рулит Ребята, бастер джерк рулит Небольшая щучка На глиссере выходит Ай, класс Как я люблю джерки Первая щука за три года на джерке Друзья Ее там валом она стоит Небольшая красавица Друзья, вот такая кроссовочка, кроссовочка, вот на такую приманку. Как вам? Пятерочка. Да? Нет. Всадил? -яй -яй. Не будем, мы очень отпускаем рыбку. Знаменитый бастер Джерк. Где там моя пятерочка, семерочка, десяточка? Фу, класс! Класс! Уже в стиле проводок забыл. О, о, как он красиво может идти. А, промазала. Промазала, Антоша, небольшая. Села. Давай, только, давай, тащи, красавицу, Давай, дружище, давай. Давай, дружище, выводи красавицу. Сошла. Ай, плохо. Так, что у меня тут еще есть? Вспоминаем работы приманок. В красной коробке, тащи ее сюда. Антох. А, да, 4-2 грамма сверх, спереди подвесь. И он просто глубже будет идти. Так и делается. Идет под поверхностью Надо, Антоша, надо Я не против Ты жерки ощутил, да? Ты понял, почему я на них подсел? Почему для меня щукая на джерке это лучшее? Они не сравнимы ни с чем, Антош. Вот такая приманочка. Вот такую красавицу поставлю. Еще ни разу в воде она у меня не была. Кажется, не помню. Так, я могу его глубже? Да, он тонет. Делаем заглубление и пошли проводочку. Вот она, вот она, вот она, вот она, ребята! Прям на глазах садила! Вот эта красота, вот эта мамка! Ребята, это было что-то на глазах? Прям Антоха! Это нечто! Я не могу! И вот это у тебя ходило, у меня клюнуло. Иди сюда, иди, моя красавица! Да. Стоп, стоп, стоп, стоп, не бейся Не убивайся, я тебя отпущу, красавица Фух Это что-то с чем-то, блин Да, это в районе четверочки Ху! На глазах взяла! Из-под низа вылетела! Ребята! Во! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо! Антошки, ты меня сфоткаешь? А? Во. Во! Это ты гад! Ребята, смотри, какая красавица, А? а? Друзья! Да, это четверочка. За, за мелкой вот она побежала Эти, а? Вот а? ну, какая опасенькая тут. Ну беги, беги, беги, беги, беги, беги, малышечка. Фу, ушла торпедой. Вот такой вот шварзонгер поставим. Такая натуралочка. Посмотрим на результат. Что у нас? Медленно тонет. Очень был активный, при том, если не ошибаюсь, и можно было работать и чисто катушкой, Да чисто катушкой без ударов красиво работает сейчас притопим приманочку ударила не взяла потом видел как ударила такая вот резина и вот она вот так монтируется Антох, ты спиннинг когда тащишь прямо держи, да, вот так вот, и ты подсекаешь вверх. Ты ж на резину ловишь. Это когда ты джеркуешь вниз, а когда на резину когда, работаешь, когда катушкой, то спининг в прямую линию держи. Есть, есть, есть, есть. Иди, красавица, иди, иди, иди, иди, есть щучка на резинку. Иди, малыш, небольшая. Думаешь? Сейчас узнаем. Иди, красавица, вот она. А ну покажи свою красоту. Худая, вообще, затянутая, погрызанная, худая. Голова огромная, а сама затянутая, худая. Фикинь. Давай, Антоша тащит дуплетик у нас. <смех> Давай, цепляйся. Голова огромная, а сама худощавая-худощавая. Не будем мучить рыбку, затянутую. Отпускаем красавицу. Иди сюда. Иди, красавица. Небольшая, но красавица. Порвала. Иди, моя морога. Иди, ой, свечечку сделала. Вот таких вот шнурочков вот палкой раз и подняли. Ой, какая она бешеная. Это все. Специальная цеплялочка. Что подцеплять? Тройнички. даже у крупной рыбки. Ага. Опа, вон она сразу атаковала. Сейчас вон, вон, смотри. Ой, красавица. Взяла, взяла, взяла, это вс, ты видел как? Это просто, вот она вышла, догнала и удачула, вот это глаз! супер Антон, дай пять, подожди, дай пять, это, это было нечто, это вообще было супер, класс, да, киношная, блин, рыбалка. что он на воблер разбавит максимально мимо сейчас на активной проводке била вот она вот она вот она вот она вот она вот она вот она вот она друзья вот она красавица вот она вот она вот она. Ну, отцепляйся, отцепляйся, подружка. Отцепляйся. Ладно, достанем, покажем тебе зрителям. Друзья, вот такая красавица. Такая вроде полторутошечки, Вот такая вот. Во! Отпускаем. Быстренько. Быстренько в реанимацию. В реанимацию рыбку. Скво Давай, дружище. Ай, светочка. Класс. Лучше всего работают приманки, которые идут примерно в 50-60 сантиметров под пленкой. Ниже плохо, выше тоже плохо. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, резина рулит вообще шикарно. Иди сюда, красавица. Иди, моя дорогая. Иди, моя прелесть. Вот так вот, друзья, смотрите, А, а вы говорите большая резина. Антон сказал большому мужику большая резина. Все правильно сказал, дружище. Вот так вот, друзья. Очередная красавица такая это кило 200 кило 400 вот такая а? ам ам друзья вам для сравнения вот эта маленькая резина это резина два с половиной дюйма и вот на что мы ловим щуку вся европа ловит на вот такие приманки щук это обычная приманка для щуки во всей европы включая англию америки Америка для маскинонга Это очень мелкая приманка Американцы скажут это приманка на щуку А не на маскинонга На Но маскинонга примерно в три раза больше И вот на то что привыкшие у нас ловить щуку Вот сравните друзья Да для мелкой щуки До щуки до 2 кг это нормально Для щуки свыше 2 кг Вот это нормально Пошла родимая Да друзья Сейчас если поставить небольшую приманку воблерок подобрать который нравится щуки можно поймать очень много щуки сопровождает приманки вовсю но сегодня джерками мне нравится на них ловить и когда садится крупная щука от 4 кг выше это это ни с чем не сравнимый кайф очень мощная палка ты тащишь на, с полностью сжатом фрикционе. Фрикцион при ловле на мульты, на джеркбейты, затягивается полностью. И ты ловишь именно, это с учетом трофейной щуки, чтобы он не просел, чтобы ты мог хорошо ее подсечь, просечь, был шанс ее достать. Из-за этого ощущения совершенно другие. Ты рыбу чувствуешь полностью. Иди сюда, иди, иди, иди, иди, иди, красавица. Вот она. Ой-ой-ой, вот она красавица. Смотрите, друзья. А, -а, -а есть, есть, есть, есть. Есть. А, -а, а, и давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, и вот она, боже боже вот она красавица. Вот она. Вот она. Тихо, тихо, тихо. Спокойствие. Только спокойствие. Вот так вот. Фу. Вот она. Вот она красавица. А? Красивая рыбка. Смотрите, какая. Это что, даже прелесть просто? А? А? приманка петшак джуниор от стрейк про шикарная приманка Вот Антон на нее сегодня целый день отловил И целый день вот несколько часов на рыбалке я на нее сейчас вот поймал на вот такого Пидшага я поймал щучку три года назад на степняках последнюю 98 сантиметров у нас в Краснодарском крае на степной речке на вот такого вот красавца там я ловил по заросшему камышому участку и ловил с обситником 10-0. Вот такая вот диваночка. Опа, оба, оба, оба, оба, оба, оба. Взяла, взяла, взяла. Взяла. Ох, красавица, давай, давай, давай, давай. с таким ударом классным. Давай, давай. На активной проводке. Вот как раз еще, Ритке, еще одна щучка. Ха-ха, вот она, красавица, вот она. Попробую, у меня там слайдер. Десятка тонн еще есть где-то. Да. Не помню. Посмотри, сначала маленьким. Взяла она активные проводки без остановки. Опа, еще одна. Оп, оп, оп. Я знаю. Вешай, Антон. Закидываешь и просто короткими рывочками, дын-дын-дын-дын, ведешь без остановки, понял? Вот вторая такая, небольшая. Беги, беги, беги домой, беги. Вот я поставил, видишь, вот он, коротыш, идет глубоко. Дын-дын, ты должен почувствовать его, вот смотри. Вот смотри. Слайдер также идет, короткоход. Понял? И вот так вот до конца ведешь. Вот обе на, этой, на такой проводке. Без остановки, без ничего. Вот эта летняя более короткие. чтобы он более на месте крутился. Там буквально удары по 5 сантиметров. Все, он, да, на месте. Дын-дын-дын-дын. Во-во-во. И катушка чуть медленнее. Ты домой рыбу будешь брать? А? Да? да? Это куда? Отпускаем или? Или сложим? Покажу. А, сошла. Вот, подобрал приманку к ней, Антох, к этой. Не зря я его положил. Опа, давай, давай, Тошка, давай, тащи, тащи, красавец. Давай, молочина, Антоха. Почувствовал? Да. Да бывает прям протаск. Опа, опа, оп, оп, сход. <смех> Тон, у меня сход. <смех> так видел я, как царек я тебя вел. Тебя снимаю и веду. Ай, красава, молочина, дружище. Ай, ес, давай, давай, давай. Ай. <смех> ага. Ж -ж -ж, класс. Ой, класс, друг. <смех> Офигеть Слайдер десятка классика рулит У меня сход уже тут под берегом Опа, иди сюда, нифига фига себе особенно мелких вот этих вот снарядов я себе две штуки мне вот этих хватит офигеть руки без привычки просто отваливаются какой фрикцион понял почему я не я для меня это все джерки Маленькие, давай, отцепляйся, отцепляйся. Отцепляйся. Не хочешь? Сильнее решила зацепиться. А, щас, сквозануло. Джерк Нилс Мастер. 12 сантиметров длиной, 68 грамм, медленно тонущий, мимо. Мимо, собака. Мимо. Мимо, мимо, мимо. Ну, прошло. Ну, прошло, три мимо подряд уже да? Три. Иди сюда. Вот она, наконец-то взяла. Я ее уговорил. Шнурочек. Шнурочек. Ай. Меня зацепила и убежала. Вот так вот. друзья всю последнюю рыбу поймали на некрупные джерки ближе к дну если с утра щука брала примерно в 50 сантиметров от поверхности и даже были поклевки при сразу приводнении то сейчас щучка стала более мелкая опустилась ближе к дну и стала брать на некрупные активные приманки ближе к дну Ну что, друзья, вот мы сегодня и половили щучку на джеркбейты, кайфанули. Антуха у нас дебютировал в ловле на джеркбейты. Как тебе ощущения? Уклейка лучше. Уклейка лучше. Вот. Будешь еще на джерке ловить? Да. Вот. Уклейка лучше, но на джерке будет ловить. Кайфанули. Поймали примерно по два десятка щук. Самая крупная, в районе 4 килограмм. Были двушечки, полторушечки. Кайфанули по полной. Хорошо, ребята, до новых встреч. До встречи на воде.